зеленый ставит за место силы. Как бы ты считаешь, так лучше сейчас вот, атака есть все от зеленого, от синего от черного не будет Как бы понятно. Ну, может быть, надо было вот туда. То есть получается, что зеленый. Что такое играешь? А, это было. Паша разбор, три подряд? Нет, Получается, да. Я понял, понял. Логично. То есть, чтобы в игру то, что в в мере, раз купили да, синие, а только потом за да. Можно с красными их поменять Видишь, как, вот, там, на данный момент два I はい<音楽><音楽> И не средний. Подожду часик Средиземноморье. Well okay. okay. У нас звук не пишет? Двойки надо забивать, не пускать? Очки, очки. Все человек что... Да, да, да. Цветы два, у нас четыре. Да, да, может быть, три, плюс один, плюс один, плюс один, плюс один, плюс один, плюс один, плюс один,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 Свой, свой, я Прямо Что это Сделал еще, знаешь, что? Да, заказ цвет. Сюда палку за свой Да? Тоже было бы интересно, да. Заказал, доказал, кстати, как он упал, не избежать. еще upon my. Черный идешь, ли, да? дорожный сет, Человек себе. Нет, я... Ты же почему не Интересно, Интересно. Здесь Не то, что тот, но... Свой Я не знаю, я себе записываю. Это я играл с руки, поэтому... ...черкнув. ...черкнув. Записал вообще. А свой, сейчас записал, да. ну, вот вот эту комбинацию играли. А ты мог... Белый. Ты, ты приходишь. Почему? от черного? Ну, Как он от Ты же с руки играешь. <звучит> Черный прямо световый. Своим себе отзыв. Ну, что, свои я дважды играл в 30 Один раз забил, второй не забил. Просто я, что? я сейчас тоже что-то задумал. Ну, ну ты не ставишь, я виноват, что. Ли. Почему я Ну мы договорились, что а один играет свои садится. Ну когда значит мы будем пропускать, я уже... это уже будет. Это не доказано. Своих шарик садишься, правильно?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 Чисто в среднем. А, что? ли? Желтый прямо. Кто там выиграл? Я. Yeah. Это геномический играли, да? Или что? Красный. Бер. Нет. Мартун был, да? Uh -huh. Мартун стал себе тоже поставил дома. Поставил? Ну, вот, вот на той неделе в конце. Я еще не видел. Миллионный прям в среднем Ну 12 футовый какой-то Вроде только борта вертикально крепления Я не вижу Так Ну брушник так Не норм Твой прянов 32 до 22 54. это получается 54 до 7 61 мартон что в своем доме же? Ну, построил приехал переехал перед, перед Новым годом Специально там подбельярк место делал сразу Я тоже туда не хожу Когда я там, тоже ко мне кто-то идет столе, да. я так, Ну и что? Речь ко мне запутал Хочется толстым некуда Мы весь за речью то с некоторыми играть невозможно Мы дети. Китововы Китововы, да ну, типа, о есть еще один там есть, Андрюша, Андрей. А, тогда -то он что-то тоже там, напился ну, пился-то, что-то там, Барагозик. Вот бестик тоже был. Давно -давно, Большой такой? Ну, крупный. Крупный, деда. Вот прямо рубл в чистом. Так, в аксессуаре классно. Таня Смирнов перестал вообще ходить, что они мне придушили. Там, ага. ты знаешь? <къем> да я тебе не дам машину, не Да не там. Нет, нет. Да не дам мне сейчас, ладно. Я, я пока до тебя буду ехать, уже час пройдёт. Я не в Антее. Нет. Я в Русском клубе. Возле моего дома. На да. дисфетчерскую, тут все стоит вся калина, я даже, даже не знаю. Через дорогу 20 минут. Ты вот ждешь? время проводишь. за скольки вы там в убились. А раз не лет? 12, ну, ну, вы, на сеньоров, Да я как раз проездил, у меня не было две недели. По семерам, по, по делам, по всяким, приехал, все такое... о чем, сам себе противен, был, да. Ничего не получалось как нечистую Я сказал, что здесь больше не поедет. Это вы такие страшные Это неинтересно Ты сделаешь сначала Нам последний раз что-то не понравилось все постоянно пьяные Ну пьяные-то? Вы -то даже с компанией пьяны? А? Ну я тогда для этого и поехал, я же тебе говорил не ждали, еще это, принесли с собой бутылку, потом не дождались, у того брали тоже самогон потом уже свою доставили 250 за пробку и говорят, ну что, совесть имей, ребята Кость. меня ждут сядь на него, 200 бутылки все это компонент зеленый двухлетний свет так все вас больше слышно, чем я Thank okay. you. Yeah, Если падают после заказа, вы считают? Что после заказа? Ну, Нет. Нет? Есть, все прицепы не защиты. только то, что заказано. Случайно он упадет черный или чё, 16 человек не доходит. В сумки нужно играть чистого одного нельзя, а двоих можно. Если собираем, то... Я точно так же с я. дома Нет, Нет. Нет это, это так лучше. Потому что у тебя легче. Они чего-то Как бы я вам сказал, было а так бы я Все, А А на машине ездит или пешком? Твой чисто в середину, направо Костя, твои словом исполняют. снимай Да я уже посчитал, шестьдесят Вот слушай Тридцать два, пятьдесят четыре Шестьдесят один минус два Да, минус два Говорим по два очка. Я контролирую, что он уже 6 У меня такие Я думаю, что синий. Синий дубльет средний. Субтитры Это значит, Это уже лишний... Свой прямо все Палочку. Да, там да, палочку я напишу. Уже 58. У меня все меньше. Очко меня отгрызает Его. А мой, а наоборот, он... Нет, твой от него отвергает. Мне, мне надо набрать 605 с войками, по одному очку, если бы тут было. Но если он играет, Целёвый он это не аргумент. Пока сюда да, вот кто да, играет. к себе. Да. Работает? <говор> угу никто не работает, <-то? говор> Это ветер у них собирал. Музыку настраивали. не Ну, я первый раз вижу что-то не понимаю. Да, да, да, Следующую да, да, да, да, да, да, да, Я не знаю, You call it, Ой, прямо в среднем. Видишь, ребят, мы все дешевые старшие. Дорогие вот черные, зеленые, в общем, 4 12? до 8, 12 очков А, нет, 12 плюс 9 Последних. Нет, ну, имеется вот виду такие 12 а Тебе 12, 6, 6, 6. тебе последний Тебе тоже последний да. ну, Тебе 12 на данный момент правда? Понятно То есть у меня свой ряб Считай, Костя. Раз, ну, знаю, Это 7, 16, два четыре одиннадцать. Ну что, давайте считать. Четырнадцать 16, тридцать шестнадцать шестнадцать тридцать тридцать шесть пятьдесят один. Да одиннадцать. Сорок. Ой. Тридцать шесть сорок плюс десять плюс восемь. Ну здесь, вот у тебя, ну минус 2, да 46 плюс 8, 54 54, а у него 50 46 плюс 8, 54, 54. А у него 50 32 минус 8 Ой, 61 минус 8, 53 А у него 54 так, Красный, гушлетный, средний средний Пена, красный прямо Устава 58. 58. Поднимает здесь в все О, торта здесь мой. Все нормально. Что, пойдем. 30 32 до да, 11 54 54 61 65 65 минус 8 65 минус 8 как у тебя 10 у меня 2 значит минус 8 65 минус 8 это получается 47 57 57 у тебя мне надо 8 очков 7. У тебя, значит, считаем 16 до 14, Это тридцать сорок один до 10. один. Плюс восемь, пятьдесят девять. Пятьдесят Это сколько получается? Так, вот. да, Короче, у нас все равно в параллелье. Мы что надо мне столько слайков забить. Свой сюда. Свой Очень вкусно. Сво ⁇ м роскопом, прямо играл. желтый прямо угол.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 Да. А дальше Одного не хватает. Gracias. Через Так. Давай. Да, у тебя уже двенадцать. Сколько осталось? 60. То есть Почему? Для Два ну, сюда, да. Но к тому, то эти скрывают, да, скрывают. Потому Ну, имеется что они скрывают. да, да, да. 60 А зачем он не нужен, скажи? Тебе два забегания. Я могу еще теперь свои камни набрать? Наберу сейчас еще два забью и потом забью желтого и все. все. А так я тебе помогаю. Вот два Три палки Это три палки, нет, мне ну, он не нужен там, хватит Короче, это 12 12, подчеркиваетесь, эти 12 посчитаем 12 надо добавить Так, 30, 36, а Тридцать, сорок, пятьдесят, один и двенадцать, шестьдесят три, шестьдесят три. Ну, последний шаг, в любом случае, идет а плюс прямого забью, там же нету, нет. прямого там же нет. Свояка? это не за два очка, за, за все ну, понятно, от это. Претензий. Это Это понятно. Это, это Стоит просто угодно. Время. Время. Время. Время. Время. Я Время. Время. Время. Время. Время. Время. Время. Время. Время. Время. Время. Время. Время. Время. Время.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 Mm-hmm. Это Sim.